Многие спрашивают, что мне делать, чтобы Аллах даровал благополучие, спокойствие, радость и даже богатство в жизни. На каждое из этих желаний есть отдельная дуа, просьбы, молитвы. Но сегодняшняя тема необычная. Мы объясним один аят из Корана с дозволением Аллаха, где Аллах клянется сам, что приумножит нам блага в этой жизни. Что вам поможет? Очень важная тема для всех нас. Мои дорогие братья и сестры, обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы понять нас правильно и извлечь пользу для самого себя. И в конце будет очень важно обращение. Так давайте послушаем, что говорит Аллах. И вот возвестил Господь твой, если вы будете благодарными за дарованные мной блага, то я непременно умножу вам блага, а если будете проявлять неблагодарность, поистине наказание мое однозначное сильное». Священный Коран Сура Ибрагим 7 аят Аллах говорит, если вы покажете хотя бы немного, малое количество благодарности Он не просит многого Я возвысил вас в степенями, приумножу вам, приумножу вам и приумножу вам Я непременно приумножу вам Самая сильная речь, которая может быть использована Если ты можешь показать хотя бы немного благодарности, то я умножу тебе. Здесь вы можете задаться вопросом, благодарность кому? Это может быть благодарность Аллаху Но Аллах не упомянул себя Поэтому это может быть благодарность Аллаху, благодарность тем людям, которые стали причиной блага от Аллаха. Родителям, вашему учителю, благодарность за здоровье, благодарность вашим друзьям, благодарность всем, кто хотя бы один раз делал для вас блага, Благодарность работодателю за работу. Признательность. Если бы мы могли просто быть благодарными, если бы мы могли быть просто признательными в жизни, мы бы получили все. Благодарность ⁇ это не просто сказать Алханду лиля, хвала Аллах. Благодарность ⁇ это ваше поведение, это ваше отношение к жизни, это ваш контракт с Аллахом, который дал вам эту жизнь. Благодарность ⁇ это ваше мышление, правда? Вы постоянно и всегда благодарны. Если бы вы могли проявить немного благодарности, то что говорит нам Аллах? Я клянусь, я непременно умножу вам В этом нет никаких сомнений И не должно быть А если мы посмотрим на красоту этого аята То заметьте, что Аллах обычно не использует местоимение Я в Коране Он использует мы Например, Сура Аль-Бакара, аят 155 Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом потеря имущества людей и плодов, обраду же терпеливых. Но в нашем случае он использовал «Я». Это встречается в самое напряженное случае в Коране. Возникает вопрос, что Аллах приумножит нам? Это потому, что вы можете сказать, У Аллах, приумножь мои знания, приумножь мою мудрость, приумножь мой сабр, мое терпение, даруй мне терпение, или приумножь мое богатство». Обычно мы говорим, «Робби зидния эльмен». И мы не говорим это просто «Роб беззидни». Мы не говорим просто примнож. Мы говорим примнож мои знания, полезные знания». Аллах также говорит «Заадат хум иманан» примножил их иман». Аллах говорит «Я позабочусь об этом, примножу вам, я помогу вам». Вы только покажите благодарность и признательность. А вы знаете, неже приведенный аят был частью речи пророка Муса, алейхиссалям. Он говорил израильтянам.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 И вместо того, чтобы в этот момент проповедовать о терпении, потому что они были в пустыне, правильно, Он, Мусарам, проповедовал о благодарности. Если вы не благодарны, то будьте уверены, то благодарность должна быть в первую очередь. Если вы будете благодарны, Аллах позаботится обо всех ваших потребностях, и Он будет продолжать добавлять и приумножать все больше и больше и больше. Аллах говорит, и «Если вы неблагодарны, признательны, вы не увидите хорошее в этом мире». Аллах мог бы здесь сказать «Я накажу вас». Использование «Я» так же, как и Он использовал «Я приумножу вам». Но нет, мои дорогие, Он этого не сказал. Он сказал «Нет сомнения, мои наказания суровые». Это очень страшно, я верно? Если вы благодарны, я премножу вам. А если не мое наказание суровое. Но на самом деле здесь нет утверждения «если». Потом. Если вы прислушиваетесь к чтению, то здесь нет частички «фа». Если бы было Фа инна, то означало бы, что если вы будете неблагодарными, то тогда непременно мое мучение суровые. Но нет, это не так. Аллах говорил, что если вы неблагодарны, все, точка. Он даже не заканчивает предложение. Он не связал их грамматически, и только за это мы должны быть благодарны. Потому что если бы было там частичка фа, то означало бы, если вы будете неблагодарными, то знайте непременно для вас моим суровые мучения, суровые наказания. Какая красота Корана. Хвала Аллаху. Итак, будьте благодарны Аллаху всем, кто помогает вам, всем, кто становится причиной помощи от Аллаха. Давайте поподробнее разберем, почему же мы должны быть благодарны Аллаху. Давайте будем честными и признаем, что когда у нас все хорошо, мы благодарим Аллаха. А когда все плохо, мы жалуемся Аллаху и всем, кто окружает нас. Очевидно, что мы существо неблагодарны. Воистину, человек неблагодарен своему Господу. Священный Коран, Сура Аль-Адият, 6 аят. Это свойственно человеку, и у нас много жалоб. К примеру, мы скажем, что у меня плохая работа, квартира тесная, да и дети непослушные, все время сосед кричит и мешает, жена не умеет готовить, или муж мало зарабатывает. Но давайте посмотрим, действительно ли у нас так все плохо. В этом нам поможет пророк, иллах, его хадис, где он сказал, «Смотрите на тех, кто ниже вас в и не смотрите на тех, кто выше вас». Это поможет вам не умолять те милости Аллах, которому Он вас облагодетельствовал. Хадис приводится в сборнике Бухари и Муслим. Давайте перечислим некоторые из них. Первое. У нас есть крыша над головой. По данным ООН, в 2020 году число бездомных достигло 100 миллионов людей. И это число растет. И еще более полтора миллиарда живут в ужасных условиях. Второе. Мы питаемся 2-3 раза в день. Иногда и больше. Мы не голодные. По данным ООН, в 2022 году более 850 миллионов голодающих людей. Из них умирают более 24 тысячи каждый день. Представьте себе. Да нет, мы же еще выбираем. Это мне не нравится. То я буду, то я не буду. Вы подумайте. Каждый день умирает столько людей от того, что им нечего покушать. Третье. У нас есть образование, и наши дети ходят в школу. Алхандулиля, лилля. Аллаху. Сегодня в мире живет более 780 миллионов человек которые неграмотны, которые не умеют ни читать, ни писать. У нас есть доступ к социальным услугам, например, медицине, а определенная часть населения до сих пор не имеет доступа к медицине, чистой воде. Четвертое, и самое главное, посмотрите, что даровал вам Аллах. У вас есть руки и ноги, здоровье. Спросите у тех, у кого их нет. Это испытание для них и пример для нас. Алла Аллаху, который не испытал нас тем, чем испытал наших братьев и сестер. У вас есть глаза. Вы можете видеть всю красоту Земли. Спросите, у кого их нет. Представьте, что не дай Аллах, вы были испытаны потерями зрения в ваших глазах темнота. Что бы вы сделали? Поэтому будьте благодарны. Послушайте, что говорит Аллах. Зачем Аллаху подвергать вас смучением, если вы будете благодарны и уверовать? Аллах признательный, знающий. Священный Коран, 4 сура, 147 аят. Перестаньте быть нытиками, мрачными, пессимистами. Перестаньте все время жаловаться, перестаньте все критиковать. Будьте благодарны окружающим вас людям, вашим друзьям, вашим учителям, вашим родителям. Будьте благодарны за то, что у вас есть здоровье, дом, семья, дети. И Аллах непременно увеличит благо вашей жизни, потому что это обещание Аллаха. Мои дорогие братья и сестры, надеюсь, что ролик был полезен для вас. Напишите нам, на какие темы сделать следующее видео. Как вы знаете, мы открыли сбор на приобретение компьютера, на котором, иншалла, будет производиться монтаж наших видео с целью распространения ислама, обработка видео в качестве 4К, а также перевод лекции благодаря которому с дозволения Аллаха будут призываться люди в ислам. И вы будете получать за это вознаграждение от Аллаха. Мы уже собрали больше 75 процентов средств, осталось за немного. Если вы хотите поддержать и участвовать в сборе, то реквизиты я оставлю в закрепленном комментарии. Мы просим Аллаха вознаградить каждого за участие в этом благом деле. Всех, кто делает дуа, Аллах Хайран, да вознаградит вас Аллах наилучшим.